Хочу продолжить свою жизненную историю. Значит, остановились мы на э, реальных людях, которые этим занимаются. Значит, это были охранники в магазине и ну, и другие. То есть, то, те, кто рассказывали в военном городке, это были просто знакомые. Поэтому э, люди вокруг вас, то есть, можно обратить внимание, если вас кто-то э, зовет. Все время покушать, как они любят нас называть мясо, чтобы мы были пополнее, то есть склоняет к полноте, этого тоже мы обратили внимание. Вот, я хочу продолжить просто свою историю, то есть я ее пишу для себя. Может быть, кто-то что-то подчеркивает, что-то другое. Значит, как уже рассказывала, что охранники занимались вот, этим, вот этими играми, как либо удалениями, либо э, склонением к самоубийству, раз такие вопросы задавали. Э, вот Что еще сказал мне, значит, этот, сказал вживую этот охранник о том, что э, я, значит, санитар, который, э, санитар, это значит, что идет естественный отбор. То есть я отбираю людей, и якобы по их, по их мнению. Вот. Что значит означает такое прям в глобальном смысле, я вот как бы ничего не скажу. Это все происходило с 20 до 25. Значит, еще отмечу, что как я когда память вспомнила про этого охранника, они мне его включили в сон. Я его увидела во сне и с ним разговор. И то, есть я, и, и, то есть они хотели вывести меня, может быть, на какие-то эмоции, но моя фраза была «ты ничего не хочешь сказать» и все, как бы, как-то все. Вот, много очень было людей вокруг. Они, видимо, в, реально, в реальном сне хотели послушать, что мы с ним будем обсуждать. но как бы, вот, не, не как... Не получился у нас с ним диалог во сне, во всяком случае. Значит, еще отмечу, что извиняюсь, мне... телефон отмечу, что э, касаемо сталкеров ну без разницы как их называете эти люди которые живую ходят э, подключены которые выполняют команды как вообще как хотите называйте и значит к сталкерам еще э, отнесла бы я чоп который меня встречал каждое утро э, то есть я работал не, ну, не на одной работе за всю жизнь и когда уже мне было лет 28 наверное я тогда ездила далеко на такси э, и к 8 утра, и всегда с утра меня возле э, работы встречали два парня чоповцы, и они так смотрели на меня, улыбались, ну, как бы, им, скорее всего, была дана команда просто меня встречать. Это вот я отмечу, что все-таки вот такое сегодня? Семнер сообщение приходит, падает. падает, не извиняюсь, ну вот. Так бывает в жизни. Просто не хочу все остальное снимать. Значит, Чоповцы э, встречали каждое утро. То есть это я замечала. Ну, так как я уже знала, что за мной ходят, за мной слежка. То есть я уже думала, что они, я же думала, что они мне помогают. И, а в итоге оказывается, что это вот были как бы сталкеры. И с условием еще такое наблюдение такое наблюдение было когда я вот об этом всем узнала, как-то в каком-то году, уже ну, давно уже, девчонка на одном из порталов наших в городе написала сообщение, что я не могу понять, у меня молодой человек, он за мной ухаживает, бегает, он меня встречает с работы, провожает и так далее, но в любви мне не признается и вообще скинула его переписку, скрины его переписки. В скринах, значит, вот это все весь их был диалог, он ей говорит, ты меня не понимаешь, и в очень интересном таком моменте, значит, ты меня не понимаешь, ну вот сейчас я просто напротив себя вижу какую-то синюю мигающую лампочку, которой, которая якобы как будто бы на дереве, но она не в окне, то есть что-то они мне делают, что-то чем-то они мигают на меня, или, или стреляют, может быть, в меня, что-то вот наподобие, ну реально какая-то непонятная штука, вот. Вы ее не видите, получается на видео. Вижу ее я. Ну, может быть, это какие-то их датчики и в моих глазах что-то установлено и я поэтому может быть их немножко вижу. Значит, и девочка это скидывала переписку, скрины с этим молодым человеком, и я сразу заметила, что это, это вот было дело про слежку. То есть, сталкеры реально существуют. Я ей так и ответила, что а, он ей написал, значит, ты меня не понимаешь и не поймешь, скажи спасибо, что я еще с тобой не переспал. Ну, то же самое, что у меня бы, собственно, было с охранником. Вот тот же сталкер, скорее всего, он дней вот так вот издевался и она, она думала, что он ее любит, а на самом деле он вот этим всем занимался. Так, и про подкладывание людей, наверное, все в курсе, если в мире, в мире любви человек фактически в реальной жизни находится, то ему подкладывают людей. То есть подкладывают в любовную, в любовную связь. Они договариваются с кем-то там на стороне, чтобы вот, как грубо говоря, как этот охранник ухаживал и так далее, но в том числе они могут и с вами спать за деньги, они могут годами ходить спать, и потом резко встать и уйти сказать, ты мне не нужна. В том числе, если вам нравится какой-то молодой человек, и из какой-то компании, вы хотите его отвезти, или там девушка, да, вы хотите как бы общение более тесно, более близкое, когда они это видят, они. Этому молодому человеку или девушке подкладывают другого человека под видом большой и хорошей, огромной любви. Потом проходит время, и вот этот человек как бы соскакивает. Вы уже, вы уже тоже с ним не встречаетесь, с ней. И тот человек недоумевает, почему его бросили. Вот. А это все происходило из-за вас. Вот, собственно, из-за вот этой всей системы. И они платили деньги, и значит, вот когда случай этот, помню... Еще года как раз вот в 24 примерно подложили молодому человеку девушку. Она симпатичная, красивая, молодая, стройная, очень очень симпатичная. Она, она не шла на контакт, она особо не общалась в компании никогда, и мы ее как бы так даже игнорили, можно сказать. А в итоге оказалось, что она его бросила через пару месяцев, и когда он к ней пошел и стал выяснять отношения, что как бы почему и все. Она говорит: у меня вообще есть парень, и ты как бы отвали от меня и. И вообще, ты мне типа не нужно, меня попросили. То есть много, вот много кто, если наблюдает за свою жизнь, и у кого-то, как друзья когда-то так говорили, вот, вот эти вот сталкеры или купленные за деньги люди, они отвечают, что их попросили. Попросили избить, попросили подлож, под, подложиться и так далее. И вот, собственно, чем занимались они вот в эти годы. Значит, с 24 лет у меня оказали сильные отравления. Это было очень жутко то есть я не могла встать неделю температура была 39 и не могла позвонить скорую у меня никого не было температура кстати отмечу что мысли о скорую у меня были вызвать скорую и уехать как бы да но видимо они внушали что ее не надо вызывать и собственно я так неделю пролежала и провалялась и что это было за вирус или что это было за вот реально какое-то отравление потому что я только глотала таблетки и только спала вот и я даже молодой человек главное ускакал в это время на неделю куда-то гуливанять. Очень интересным образом про, про, про молодого человека тоже сейчас еще расскажу. И его не было рядом со мной в этот момент. Вообще в такие моменты, обратите внимание, с вами никогда никого нет. Когда у вас что-то случается или что-то происходит тяжелое в жизни, вы это все переживаете сами. Потому что всех людей в этот момент они занимают либо очень важными задачами в жизни, самыми нереальными, и что они важнее, чем ваши, либо они этих людей подключают и уводят от вас, как бы, либо внушают им, что им надо уехать, куда-то уйти. А в это время с вами происходит то страшно значит и э, как в итоге я узнала про телепортацию, получается, что я думала, что это из кожи у меня все вылазит. А, знаете, такая болезнь маргилонов есть, когда из кожи вылазят всякие червяки, клещи, волосы, палочки, точечки. Вот это все у меня было, я думала, это реально. А, и кожа, и волосы стояли дыбом. То есть в этот момент они, видимо, меня так облучали, они меня убить хотели просто. А, и у меня даже мозг повторяет, им что жалко, что не умерла потому что лучше бы может быть и умерла бы в тот момент то есть что происходило вылезали всякие точки Клещи, из носа, и, и, ну из любых, вообще с любой части тела вы раз находите, раз волос в интимных в интимных частях длинный, огромный волос, который вообще быть и не, и не, и не может. А, как, то есть они его туда подкладывали, пока вы спите, и все это вот вы на, на, находите Даже когда вы не спите, то есть, например, на работе я держала фиолетовую ручку, у меня на коже появлялись фиолетовые, а, как они называются фиолетовые э, пластмассовые штучки вот то есть это может быть это влияние такое на кожу было оказано что это как грибок был но в основном может быть и телепортация я эти штучки фиолетовые собирала вот жалко что я их выкинула на самом деле но они похожи как на воск восковые как ну, были похожи на воск но они, было бы абсолютно разный материал и плюс возможно что даже какие-то галлюциногенные вещи вытворяли то есть на самом деле вы видите там какую-то палочку точку она, вам кажется что она там прямо из вашей кожи вылезает вот. это было жутко на самом деле и такого я конечно никому не пожела и в девушке симпатичные 24 года уж точно такого я не желаю значит как они говорят, что они это сделали для того, чтобы у меня не было детей. Детей у меня реально до сих пор нет, мне 30 лет. Будут ли они на самом деле, уже неизвестно. И возможно, что они их сами даже и убирают. Ну, то есть, если, если я беременную, они быстренько это все дело заминают. Значит, в игре, в игре, в которую они со мной играли, вот в мире криминала они сказали, что якобы меня родители лечили от рака, и поэтому меня так колбасило. Но это типа что-то было вот реальное, что-то типа химиотерапии, когда полностью все убивается в вашем организме. И у меня тогда очень сильно болело в области, где вот печень с правой стороны получается. Ну, я знаю, что дневных окончаний на печени нет, но все же в этом месте все болело. И очень начался дикий кашель, очень сильный дикий кашель. Скорее всего, после этого у меня был то есть, жуткий какой-то газ уже. То есть у нас есть такие люди, патом называются, people allergic to me. Кому интересно, прочитайте, эти люди мучаются всю жизнь, а в итоге оказывается, что это их сталкеры отравили. Значит, и этот, этим газом они уже значит, травят, то есть они всю жизнь травят. И этот газ просто уже из вас, как как из какой-то газовой бомбы выходит, и они каждый день это делают, и добавляют вам побольше, чтобы вы на следующий день еще больше людей травили. И, ну, естественно, и сами еще стоят под окнами, симулируют очень много, прямо так вот, что типа все задыхаются и так далее. Вот, собственно, вы многие уже наблюдали, да, что рядом с вами и чихают, и кашляют и делают на вас акцент, вот. Значит, и на одежду они мажут вот этот газ или что такое газовое жидкое, вот что-то какое-то химическое воздействие но, они дело в том, что они ведь колечат других людей, то есть они, возможно, что миссия санитара в этом и заключается, что они используют мишень для такой цели и собственно идет уже естественный отбор. Люди болеют, люди заражаются. Если у вас есть в организме там вирус, например, герпес, то у вас резко после столкновения с человеком-патом резко начинает появляться герпес в острой форме. То есть все ваши болячки выходит в острую форму. Вы сразу все болеете. Плюс идет нереальный запах, который не пускают. То есть ваш организм отравляется ежедневно. Этот запах тоже идет и по соседям и так далее. И они травятся этим запахом. То есть для, это сделано для, для, для чего? В общей системе для того, чтобы вы потребляли больше таблеток. То есть люди, которые окружают, которые находятся в нашем городе, они идут, покупают медикаменты. То есть эпоха потребления, которую они создают, чтобы затупить людей, чтобы вы только тратили, тратили, использовали эти все деньги, то есть вы, чтобы выходили и это все только делали, все покупали. Вот, собственно, это подвязка, чтобы вы знали, что у вас травя даже если вы не подключены. То есть, да, даже если вы не в, закры... ни в какой фазе, даже если вы нормальный человек, то, то вас тоже травят. Скорее всего, что нормальных людей отправляются жить в элитные дома, они имеют много денег, и они не живут с такими, как мы, с обычными людьми, и поэтому на них воздействие идет какое-то минимальное, возможно. И... Поэтому, может быть, что вот сейчас рядом у нас построили огромные домище, вот, элитный дом, где, наверное, одна квартира стоит. я 8 миллионов, по-моему, последний раз слышала, однокомнатная квартира для а, города. Для не, не, не столица абсолютно, да, 8 миллионов, по-моему, 33 квадрата. Вот. Возможно, что и после этого всего они вообще решили меня убрать и удалить, чтобы я с этими людьми рядом не жила. Или с ними не жила, или со сталкерами этими не жила, которым я уже надоела. Они меня насилуют, ходят, и я им уже, уже может быть, и не нравлюсь уже абсолютно. Так... Отмечу, что, скорее всего, у людей появляется и рак от этого, и дерматиты, то есть все, все вот болезни, которые перечислились, которыми они нас, меня отравили, помимо запахов рыбы, тухлые, тухлые тухлячие, Извиняюсь, кто-то все пишет и пишет. Значит, у меня были жуткие дерматиты всю жизнь по жизни, всегда. Вот, то есть я обсыпала меня какими-то непонятными. У меня на ногах все время какие-то пятна появлялись. Я думала, может, клопы меня какие-то кусают? Клопов нет пятна все равно появляются, чешется То есть я пила, пила всю жизнь, я на каких-то таблетках. То я то я от, от аллергии пью, то от болезни пью, то еще что-то пью. То есть реально организм, они настоящими болезнями. Сып на руках, это от желудка. То есть они желудок полностью, если затравили, травят вот этими всякими газами, и не только, скорее всего, всякими различными таблетками. Поэтому вот и, и организм так реагирует. Вы бы видели просто эти все сыпи которые возникают то есть это не просто там что-то высыпала как крапивница полностью все руки волдырях как будто ну может быть что это ожоги даже были там как бы уже история умолчила